Здорово! С вами Моборг, я Трэш, и сегодня у нас на обзоре Aircraft Evolution. Aircraft Evolution очень простая, но затягивающая аркадная леталка. Ваша задача проста продержаться боевым самолетом в воздухе как можно дольше, попутно уничтожая вражеские войска и технику. Так в чем же сложность и интерес? Дело в том, что самолет постоянно снижает высоту, и вам придется следить за тем, чтобы не разбиться. Используя ускорение для взлета, вы будете каждый раз тратить запас топлива. А в это время враги будут пытаться сбить вас, пробивая обшивку самолета. Со временем, зарабатывая монеты, вы сможете улучшать показатели брони, запас топлива и скорость. Это будет позволять вам с каждым новым уровнем оставаться в воздухе дольше прежнего. А чем дольше вы продержитесь в воздухе и чем больше уничтожите вражеских единиц, тем больше опыта и денег вы заработаете. Помимо всего прочего, за заработанные деньги вы сможете покупать новые самолеты с лучшими показателями, боевые снаряды, чтобы стрелять мощнее и чаще, а также запастись дополнительным ремонтом и баками топлива, которыми вы всегда сможете воспользоваться прямо на лету. Но, наверное, самое интересное — это эры. С каждым пройденным уровнем вы будете проходить определенный этап эволюции боевой техники. Открыв четвертую эру будущего, вы сможете использовать машину времени для перемещения между эпохами. В таблице рекордов вы всегда сможете отследить свои показатели и посоревноваться с другими игроками за первое место. Aircraft Evolution не привязана к донату, не требует много времени, но при этом отлично и беззаботно его коротает.